Одноклумники всех приветствую! На обзоре у нас мотобуксировщик Железная Собака Мини шириной гусеницы 380 и длиной базы 1 метр. На буксе представлен мотор фирмы Zonction, мощность двигателя 7,5 лошадиных сил, по габаритам он такой же как 6,5 сил, но имеет увеличенный картер и больший объем по просьбе нашего одноклубника букс был выполнен с модулем толкач данный буксировщик предназначается для ребенка 12 лет на модуль толкач мы вывели это чекло остановки, ручки с подогревом и органы управления это оглушения двигателя и включение-выключение фары. На всех модулях толкач у нас в комплекте поставляется лобовое стекло, выполненное из монолитного поликарбоната толщиной 3 мм. Присутствует светодиодная фара на 18 Вт. Рулевое толкача устанавливается на днище. Рулевое не подпружиненное, как у нас на больших моделях. Сделано тут жестко, но все сделано через алюминиевые втулки. А данный мотобуксировщик уезжает в город Кемерово, в Сибирь. А мы будем ждать фото и видео от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока!